чай-кофе. Вот если вы добавляете вместо чая-кофе сок и боржоми, к примеру, да, это запоминается. Я еще как сделала? У нас автодозвон, и с моего номера типа все звонят. То есть, понимаете, звонок идет с моего личного номера. И когда начинают перезванивать те, кто, ну, грубо говоря, от кого я не взяла трубку, я говорю, это Катерина Уколова, я хотела просто предупредить, что у нас сегодня с вами назначен вебинар в 16.30, приходите. Это, конечно, вообще суть. Я считаю, что оборот визитной карточки должен быть продающим. Чтобы он стал продающим, ну то есть мы уберем картинки, мы видим, есть три опции, никакие не по этикету продающие, естественно, мы выбираем вариант продающей визитной карточки. Берем мою визитную карточку, ну там не очень четко напечатанная купается за один день, но в новой визитной карточке вы видите, это исправлено. Соответственно, здесь прекрасно в этой визитной карточке все. Во-первых, у нее нестандартная форма. Вы видите, мы говорим про рост, и как бы визитная карточка нестандартная. То есть вы ее берете в руки, и вы чувствуете, что в ней что-то не то. Второе, в ней интригующий слоган купается за один день». Вы спрашиваете, что купается за один день», сколько это стоит. Третье, у меня нестандартная должность, главный конструктор. Четвертое, у меня призыв к действию, пишите, растите. Кстати, обратите внимание, у меня нет мобильного телефона. У меня есть два мобильных телефона, Iota, Beeline, совсем недавно был еще МТС. И я все равно не пишу ни один мобильный телефон на визитной карточке. Вот если вы мне очень-очень сильно понравитесь и мы с вами о чем-то договоримся, я скажу вам, пишите э, и звоните, я и напишу свой мобильный телефон. Телефон нужно написать мобильный от руки, я считаю. Сразу же визитная карточка начинает выделяться. И самое главное, оборот моей визитной карточки позволяет превратить мне мою визитную карточку в мини-коммерческое предложение. Ну, предположим, э, вы, э, вот вы, по-моему, поднимали руку, как вас зовут? Алексей, вы занимаетесь э, оптовой продажей косметических каких-то штук. Я им говорю, смотрите... Точки контакта вам нужны, позиционирование вам нужно. Ну, то есть я начинаю ставить галочки. B2B family вам нужно, дезинтермедиация вам очень важна, возможно в сервис Repsley подойдет, NPS ваше все, white paper нужно, zoom price нужно, inbound может быть. Я вижу, что 3, 3 получается 4%. процента, если каждый инструмент увеличивает продажи оборот на полпроцента, это плюс 3 плюс 4% процента к обороту. Я пишу на обороте своей визитной карточки плюс 3 плюс 4% процента к обороту и отправляю вас с таким, ну, с чувством неполноценности, что я знаю, что я ничего не знаю, и мне вот над этим всем нужно поработать. Ирин, Руслан, рада вас увидеть. Значит, хочется спросить, есть ли жизнь после нашей программы, но ну, не буду, вот привезла вам книгу свою, сегодня Игорь Ман как раз привез книгу со и там, вот, хочу вам пожелать продаж, сейчас вам подпишу, пока подписываю, расскажите немного о себе, и, может быть, те фишки по, по точкам контакта, которые нужно применять в бизнесе, поскольку у нас тема выпуска такая, и мы хотим, чтобы прям конкретные советы давались предпринимателям, чтобы они прям ловили, сразу делали, и, в общем-то, у них росли продажи. Мы занимаемся элитной недвижимостью, продажи аренды в Москве, Соответственно, начинали свой бизнес абсолютно с нуля. Продаем объекты в месяц порядка суммарной стоимостью 200 миллионов рублей. Действительно, начинали с Ирины с нуля. Создавали компанию. Учились у Екатерины Уколовой. И после вели обучение серым систему для работы с клиентами. Так как у нас процесс сделки он занимает определенное количество времени, и... Обычно с первого показа не всегда происходит продажа. Это, конечно, в идеале здорово, пришел, показал, продал, но не всегда это получается. Поэтому с клиентом нужно выстраивать отношения долгосрочные, выдерживать, там, где нужно паузу, звонить, напоминать, отправлять презентации и совершать нам определенные действия. Вот мы посчитали, что у нас в компании Оли менеджер, чтобы продать продукт делает 18 касаний. Uh -huh. с клиентом 18 звонков, то есть достаточно серьезный объем. Вы уже начали считать или пока только настроили, чтобы это все работало? Мы пока только настроили, еще до подсчетов не дошли. Но... Вот я, кстати, всем рекомендую начать считать, потому что это однозначно может увеличить ваши продажи, потому что иногда менеджеры не дожимают по точкам контакта, да, то uh -huh. есть клиентом. Надо просто больше касаться клиента, больше с ним общаться, и через это будет больше конверсия. Поэтому всегда можно по успешным сделкам это посчитать. А, а еще что добавить? Вот, кстати, вот про CRM. То есть мы очень довольны. Почему? Потому что ни один клиент сейчас не потерян. То есть все входящие звонки, это заявки с сайтов, с лендингов, абсолютно все втекается в CRM. Соответственно, перераспределяется на менеджеров, и РОПы видят, на какой стадии находится клиент. То есть есть задачи по клиенту или они отсутствуют. И если они отсутствуют, то нужно оживить менеджера, чтобы он позвонил, сделал подборку по объектам, отправил коммерческое предложение. То есть плюс очевиден в том, что клиенты не теряются ни на блокноте, ни на листочке, как это у многих агентов по недвижимости бывает. Это все в единой базе. А насколько увеличились продажи и результаты? Вы знаете, увеличились продажи и результаты. Одна сделка плюсом это точно у нас вышло. Но еще хочется отметить, что угол зрения... На свой бизнес, от общения с вами, с вашей командой, он действительно немножко поменялся. А расскажите историю про то, как вы случайно продали квартиру за сколько-то там миллионов рублей, просто потому что набрали вовремя текущего да. клиента, который mm -hmm. с вами работал. То что за Мы ситуация? в том году летом показывали квартиру в центре Москвы на Волхонке. Соответственно, клиент посмотрела, ей квартира понравилась, но менеджер как-то потерял контакты, где-то она у него оставила в записях, и в связи с тем, что у нас на тот момент не было CRM-системы, то есть клиенту, условно говоря, мы потеряли. Но перед Новым годом я заставил поднять менеджера все свои записи, прозвонить тех клиентов, которые были, которые есть текущие, и мы этого клиента просто вовремя позвонили, она сказала «Да, я вас помню, да, я смотрел квартиру, да, мне нравится». И вопрос техники. Мы согласовали условия, сроки, цену, вопрос сделки. А сколько вот вы заработали с этой сделки деньгами? Сумма сделки была 78 миллионов рублей. Сколько заработали? Наверное, вопрос Клини Петровне. Там получилось по-моему, 38 тысяч долларов. А это сколько в рублях 38 тысяч долларов? На тот момент курс был... 55 пять. Не, Нет, это... То есть это где-то где 2, 2 миллиона рублей, миллиона. Да? да? То есть да, ну, вот поменьше, точное да. действие, оно позволяет заработать 2 миллиона рублей достаточно И быстро. Просто позвонить с одного звонка. Да, да. Мы с Игримманом написали книгу, я вам ее подписала. И вот написала такое пожелание. Делать сделок на 1 миллиард рублей в месяц. Отлично. Есть, Спасибо. Вот, вам желаю. Спасибо.